красивая, привлекательная, яркая и талантливая! Ты достойна такого подарка, о котором мечтают все звезды! <плодисменты> Ты просто настоящая звезда! Заслуживаешь высшие награды! С днем рождения! И я, и я тебе готова сказать, подруженька, два слова «Люблю тебя!» Хочу отметить, что нет другой такой на свете, Так с днем рождения, дорогая, Живи любя, живи мечтая, Не огорчайся, не болей, И ни о чем не сожалей.